Приветствую всех на моем канале. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я делаю розочку из атласной ленты. Для одной розы мне нужны три отрезка длиной 22 сантиметра, а ширина этой ленты 4 сантиметра. Еще нужны четыре отрезка репсовой ленты. Я нарезала квадрат со стороной 38 мм. Для украшения цветка я использую самодельную серединку. Я ее сделала из бусин разного диаметра, разной фактуры. Нашивала эти бусины на фетровый кружочек диаметром 3 сантиметра еще понадобятся булавочки иголка с ниткой зажигалка и клеевой пистолет показываю как сделать лепесток держу отрезок лицевой стороной вверх и с левой стороны заворачиваю уголок закрепляю его Ленту складываю как бы вдвое и теперь поворачиваю уголок в правую сторону и тоже закрепляю его. Теперь складываю отрезок и накладываю слои ленты так, чтобы между сторонами было расстояние в 5 мм а вверху опускаю немножечко верхний слой, опускаю примерно на 3-4 миллиметра, теперь переворачиваю эту конструкцию и от верхнего уголка я отступлю 5 сантиметров, поставлю маркер в этом месте. И теперь буду прошивать от сгиба шью мелкими стежками и шов прокладываю вдоль верхнего слоя края верхнего слоя видно да вот Теперь от маркера я буду поворачивать влево, то есть от верхнего уголка я отступлю примерно 2 сантиметра. Теперь можно шить более крупными стежками, это место при стягивании нитки я стягивать не буду. Вот что получилось. И теперь вдоль шва лишнюю ленту я срежу. Вот что остается. А срез, конечно же, нужно обработать огнем зажигалки. Теперь стягиваю нитку. Получается вот такая улитка. Вот теперь правильно деталь выглядит. Эти уголки должны быть на наружной стороне детали. Обратите на это внимание, чтобы они не были внутри деталей. Лепесток готов. Таким образом я делаю все три лепестка. Теперь я их буду собирать в бутон. Распределяю равномерно. Это делаю на глаз, ничего здесь не вымеряю. И закрепляю положение булавками. Теперь третий лепесток края лепестков смотрят в три стороны. Ну и делаю это так, чтобы примерно равномерно было распределено расстояние между ними. Теперь я прошью вдоль края по внутреннему кругу. Здесь важно выровнять срезы и захватить все уголочки. Спешить здесь не нужно. Делаем эту работу не спеша и аккуратно. По ходу расправляем складочки, если где-то они собраны неравномерно. Теперь можно стягивать нитку и нитку я здесь стягиваю максимально туго. Вот уже дальше просто некуда стягивать нить. Я ее закрепляю. И еще несколькими стежками стяну донышко бутона. Вот здесь можно подтянуть. И лепесточек раскроется немножко больше. И здесь можно также сделать. И с этой стороны. Такой вид меня устраивает. Я закрепляю нитку и оставлю пока весь бутон. Сделаю лепестки. Складываю отрезок вдоль пополам. Оплавляю немножечко по центру. И вырезаю форму. Теперь по краю нужно сделать надсечку, делаю это маникюрными ножницами, если у ваших ножниц острые кончики, то делайте своими большими ножницами. Теперь я эти срезы оплавлю и получатся вот такие зубчики. Внизу я делаю маленькую складочку и оплавляю. Таким образом, лепесточек внизу склеился. Вверху можно немножко прогреть его и придать выгнутую форму. Вот так. Таким образом, я делаю три листика. А из четвертого отрезка я сделаю... Чешелистик. складываю четверо потом еще раз вдвое и срезаю вот эту серединку и получается вот такая фигура обрабатываю огнем срезы и огнем подворачиваю кончики лепесточков маленьких. Соберу листики. Соединяю два листика. И сразу же приклеиваю их к розе. и сюда поставлю листик. Шов закрою листиками. Теперь обработаю серединку. Я беру ватный диск. Вы знаете эти диски. Этот диск я буду складывать четверо, а между слоями лучше, конечно же, его проклеить. Использую диск для того, чтобы серединку поднять на нужную мне высоту чтобы она не лежала в самом низу бутона иначе ее ж не будет видно наношу клей и помещаю серединку И получается вот такая розочка, которой можно украсить повязку для волос, зажим для волос, резиночку или пояс платья. Такие розочки получились у меня и обязательно получатся у вас. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!